Мы хотели оставить отзыв компании Альтера, мы обратились сюда для покупки новой машины. Вот, мы были несколько граничных в финансах, у нас были определенные критерии, по которым нам здесь очень повезло. Мы смогли взять машину без первоначального взноса, быстро ее оформить и вот сейчас будем уезжать на новой машине. Все прошло очень хорошо, быстро. Ожидание составило там не больше каких-то двух-трех часов. Хотим выразить большую благодарность сотрудникам автосалона. Просто все великолепно. Спасибо большое.